Итак, дорогие друзья, стартует шоу-матч. Fast Cup Mix против New Union. Карта Демираж и ножи за выбор стороны. New Union, собственно, пока находится в атаке. И первый минус с ножей делают, кстати говоря, не они, а их соперники. Ну, небольшая череда разменов, и появляются первые сложности. Ну, вот насколько эти сложности будут фатальны, узнаем уже вот сейчас. 35 хп у товарища, э, никнейм которого я озвучивать не буду, но я точно знаю, что это кучка радости. А, поэтому будем знать, что это кучка радости. Так его и будем называть. Ну, а это стей, дорогие друзья, что вполне себе очевидно. Команда Fast Hub Mix выиграла ножи, и, само собой, решили начать в обороне. Давайте быстро по составам. Команду FastCup'а представляет Скутер, Лирика, Ловли, Алекс, Сэмура и Рра. Вот такой вот просто рра. New Union это ненормальный, Clockwork Orange, Интер, Москвин и кучка, кучка. Интер. Первый минус на Миду, дорогие друзья. Ну и выход, естественно, на точку Б. Сплит пуш. Именно этой точке будет сейчас разыгрываться, судя по всему. Но это, правда, не настолько однозначно, как кажется, да? Хотя все таки выход на точку Б последовал. При любых раскладах вещей нормальный. Находит соперника, но проигрывает ему а перестрелки. СКУТЕР! Вот это намотал на свой USP своих визави. Ничегошеньки себе трипл килл. Какая замечательная позиция, что самое главное, замечательная реализация этой самой позиции, дорогие мои друзья, и счет на табло становится 1-0. Только Clockwork и только Интер успели отличиться, хотя бы сделав по одному фрагу, не уж не такое большое количество, но хоть что-то. В любом случае это лучше, чем ничего. Ну, под точкой Б 3 игрока находится в данный момент, под точкой А находятся двое, но это опять же... Не должно пугать игроков обороны ни на одной из возможных позиций. Потому что, ну да, я даже не успеваю вам толком ничего включить. Все погибают, ну, с дико, так сказать, молниеносной скоростью. Счет 2-0. Ну, опять же, ожидаемые 2-0. Ничего в этом я такого здесь не вижу. Чтобы прям или расстраиваться, или переживать э, за происходящее ни одной команде, ни другой Наверное, пока не приходится. New Union проиграли пистолетку, остались без экономики. Команда Fast Cup Mix выиграла пистолетку, получили экономику. Так еще и играют в сильной стороне. Поэтому все идет своим чередом, как и должно идти. Но ну, а сейчас ненормальный. Под ямой делает минус по лирике. И Интер еще и убивает Алекса. Вот неожиданно два девайса попадают в руки игроков атаки. И, возможно, это заставит немножко поднапрячься. Команду Fast Cup, Mix. Ра! Забирает Москвина. Интер минус по Ра. И еще один девайс можно подобрать. Ненормально реализует подобранную М-ку. Врубая Сэмуру и Скутер. Последний, дамы и господа, 16 хп у игрока обороны. И какая замечательная хаешка от Интера. Вот это, черт возьми, поворот Хаешка, которая просто... Лишает жизни последнюю надежду команды Fast Микс Счет 2-1. И бесподобный экономический раунд, как я считаю, от коллектива New Union. Реализация выше всяких похвал. Победа. Победа. Еще раз победа. Здорово, Саня. Ура, КС 1.6. Дим, Диман, приветик. Да, я согласен. Ура, действительно, ура. Ее в последнее время маловато. Хотелось бы видеть побольше, но что есть, то есть. Хотя бы и такие матчи тоже полезно посмотреть. Лирика Лавли минус Интер. Это минус у нас, как я понимаю, на Миду был сейчас оформлен с банального поджима восьмерки, что, кстати, интересно. Атака редко вообще на Мираже пропускает соперника на аркаду этой позиции. Но если эта аркада случается, она бывает редко успешной. Но в этот раз она оказывается, к сожалению, для игроков коллектива New Union Вполне себе успешный, был сделан минус, не последовал размен Москвин, какая чудовищная ошибка Но все-таки реабилитировался и Алекса добрал Хотя, правда, 11 хп, конечно, не очень многовато Флешка на парапет и следом еще и ХАЕшка. Ну, ХАЕшка прилетела совсем не устрашающая для игрока обороны. И поэтому у нас ситуация 3 в 4. Но по-прежнему инициатива, по сути, на стороне как раз-таки оборонительного звена. Потому что именно они в данный момент лишили своих соперников каких-то позиций и ограничили их. Хотя даже у игроков атаки, по сути, сейчас численный перевес. Но вот реализовать этот численный перевес пока еще нет какой-то вменяемой возможности Хотя самура все это дело прекрасно слышит Дает информацию И что это такое То ли не успел отойти от флешки То ли что Но ненормальный Забирает самуру скутер Ответный минус по По кучке радости Ну и еще один фраг от ненормального Клокворк бегал, искал соперников Но так никого и не нашел ну, в общем, медленно, ну и весьма и весьма уверенно счет становится 2-2, потому что, хоть, опять же, я говорил о том, что численный перевес за командой New Union, однако инициатива сохраняется за Fast Cup Mix. Позже, позже инициатива была перехвачена просто по одному щелчку, когда упал опорный игрок... На зигзаге. Ну, Клокворк по информации пытался работать с коннектором. Потерял половину лайфбара. Кстати, у ребят осталось по 54 хп. Это довольно-таки символично. Потому что один был с пистолетом. Нанес сопернику 46 хп урона. А другой с МК 46 хп урона нанес. Ну, в общем, размен по лайфбарам получился абсолютно равный. Ну и занятие меда от коллектива New Union, как я всегда говорю, атака грамотная, и в том случае, если они занимают мидл. Поэтому New Union вполне себе адекватно сейчас реализует атакующую сторону. Но скутер на точке Б остается в соло. В общем, пока разобрали. жизнь они играли друг с другом. Нет, Мирбек не играли. Повторно матче я никогда не комментирую. Если бы такой матч уже был на моем канале, я бы его не комментировал. Ну, скутер просто прячется, понимая, что его сейчас, возможно, будут искать Например, Интер И, например, с Интера можно было бы попробовать выудить девайс Ай-яй-яй, Интер! Интересно, Интер знает, что он попал по своему сопернику прострелом И, по сути, этим самым прострелом спровоцировал свою гибель Если бы он не стал стрелять, может быть, еще и обошлось бы Игроки рыжие или красные? Вот этого не могу сказать, потому что ссылку на битву я не получал Увы и ах, для меня это а, неизвестный факт, так скажем Ну а тем временем New Union перехватывают а, инициативу по ведению матча И уже вот на этот раз вырываются вперед не просто позиционно, а еще и по количеству взятых раундов Счет 3-2 в пользу атаки и Клокворк не самым адекватным образом отыгрывает свою позицию. Следом за ним еще и Интер погибает на меду. ну, Мидл потерян. Теперь атаке предстоит очень непростой раунд без контроля. Самой важной позиции в рамках этой карты... И вообще, в принципе, мидл всегда является важной позицией Ненормальный, отличный хедшот по Самуре Хотя там, конечно, Самура, по сути, напрыгнул сам на своего визави Но здесь перестрелки, понятно, что один из соперников в коннекторе ненормальный Делает еще один минус, есть инфа по коннектору и там скутер Нет, коннектор забрали, наврал я вам, ребят, простите Я имею в виду, это второй матч друг с другом? Нет, Мирбек, это абсолютно другой фасткап-микс Но та же самая команда New Union Скутер 100 хп, есть девайс, нет дефьюз китов, а бомба, между прочим, уже установлена, и опять же, что из этого следует, никакого ретейка мы с вами не увидим Успел забрать москвина, погиб от кучки, просто кучки, давайте будем просто его кучкой называть Счет 4-2 ну, для атаки, разумеется, это сверхидеальный вариант расклад... Вариант расклад, господи. Вариант развития событий. А, с той точки зрения, что они в слабой стороне набирают раунды. И это важнейший момент. А, на карте Мираж в атаке нужно забирать много раундов. Иначе вторую половину, играя в обороне, можно просто не успеть выиграть, если проиграть много в первой половине. Привет, Александр. Гейм овер. Приветствую вас. Здарова, Саня, удачного стрима, ахи, приветствую вас, рад вас снова видеть в чатике, редко вас вижу, надеюсь, у вас все в порядке. Ну, перестрелки небольшие на меду, если можно так сказать, это скорее упреждающий огонь, да, чтобы никто никуда особо не открывался и носа не показывал, пока в это же самое время Москвин пытался пробуриться на точку Б вместе со своим товарищем Кучкой, но вот Москвина забрали, а... Алекс получил damage дилинг в 25% здоровья, что, в общем-то, не совсем равнозначно. Но Клокворк, тем не менее, сумел сделать минус по скутеру и появился выход на точку А. Ну, по крайней мере, возможность выхода на точку А уже есть. Ра! Перестреливает Клокворка и, что странно, не последовало размена. Интру теперь приходится воевать сразу на два фронта. Получает прострел в голову до 51% лайфбара. Минус от кучки по рам. Но это уже означает, что точку А по сути надо захватывать в кольцо. Чем, в принципе, сейчас и занимаются игроки коллектива New Юнион. Три игрока обороны в процессе ретейка. Ничего себе, Алекс, как шлепнул-то. Кучку забирают. Ненормальный последний. И вот, по-моему, он что-то немножко не успевает. Или все-таки успевает? Нет, не успевает. Хотя диффузов нет. Надо простреливать ящик! Нет, не успевает все-таки. The Bomb has been defused, дорогие друзья. За секунду. А за секунду до надписи The Bomb has been defused, Ненормальный прибегает на точку... Далее проигрывает раунд и делает хедшот. Обидная на самом деле ситуация. Потому что первую пулю, которую он выстрелил, он просто не попал. Вторая долетела. И вот чуть-чуть не хватило. Но не смертельно. В целом не смертельно. Фасткап микс против New Union. 3-4, 3-4. У фасткапа сильная сторона. У Нью Union слабая. Но, как вы видите, здесь все очень-очень... Плюс-минус равно на самом деле Нет явного выделения у какой-то из команд Все по сути по своей играют то, что должны играть Какие-то дефолт разыгрываются Но вот сейчас достаточно массированная раскидка точки А идет Ненормальный пытается занять сразу более агрессивную позицию Спускается в сэндвич Тем временем раз со снайперской винтовки забирает Клокворка Получает в голову от Москвина Следом еще и Алекс отъезжает Бомбу установлена на, на точке А, но у нас численное равенство. Ретейк при численном равенстве, не сказать, что самая тяжелая затея, но два минуса от игроков атаки. И ретейка уже, наверное, не будет. Но за 10 секунд скутеру необходимо убить всех своих соперников на точке уже за 5 секунд. Поэтому смело прибавляем пятый раунд команде New Union. Засейвленная снайперская винтовка является бонусом, если, конечно, удастся ее засейвить. Здесь вопрос... Чуть более острый. Ну и зачем? <смех> Скутер. Ну и зачем? Можно было просто пойти сейвиться, и все было бы хорошо. Нет, попытался сделать фаззум и потерял авик. New Union новая команда? А Нет, парочек стримов с ними на моем канале уже есть. Привет, Александр. В конце победившая команда играет с план урагана, или это новый турнир? Рустам, это вообще не турнир. Это просто шоу-матч. Никак не связанный с тем, что было до... Нет, не старые, кучка радости, интер, все те же самые игроки, все того же самого состава команды New Union, Clockwork тоже самый. То есть тут ненормальный э, только, разве что я вот что-то не помню этого никнейма, играл он раньше или не играл. Но опять же, здесь можно поменять никнейм, поэтому, по сути, тут сложно анализировать. Экономический раунд у команды Fast Cup Mix, однако на своем экономическом они делают, ну, вполне себе неплохо, да? Как вы видите, ну кроме вот этих последних двух перестрелок Все в целом складывалось хорошо Да и скутер еще оказывается не чекнутым И изнычки, здравствуйте Первый, здравствуйте, второй Ну, кучка просто стоит Бомбу ставит, перед ним выходит челик с деглом Он продолжает ставить бомбу Так бывает Забавный очень момент В наглую, конечно, сейчас скутер сыграл Но победы в раунде не достиг Поэтому, увы, и ах Все тлен, как говорится, все тлен Мартин, приветствую! Добавьте еще один пункт голосования. Кто все эти люди, я просто не шарю. Ну, не все шарят, естественно, за все команды, которые сейчас играют а, в 1.6. Но никто же не заставляет а, отдавать свой голос, например, прямо сейчас. Можно отсмотреть первую половину и проголосовать. Скутер новый, скутер играет за команду Fast Cup Mix. В команде Fast Cup Mix вообще каждый матч новые игроки это же микс. Все более в этом плане, чем однозначно. Ну что, прокидывает с точки А. В очередной раз игроки обороны позволяют своим соперникам заходить глубже, чем, наверное, стоило бы позволять а, атакующему звену занимать точку А. Потому что потом это все упирается в ретейки. Но, <coughs> простите, дорогие друзья, к счастью для коллектива Fast Cup Mix тупят, тупят ребята из New Union. И вместо того, чтобы поставить... А, бомбу уже наконец-то Зайти и поставить бомбу Ну, как-то слишком медленные действия Но и по результату этих действий Еще и потеряли как минимум Клокворка Ну и Москвин, Москвин, конечно, погиб гораздо раньше Но все-таки потеряли Клокворка Которого вообще терять Ну, можно было как бы и не терять Ну, попытка подсадиться Естественно, законтрилась Очевидно, что Алексу тут никто бы не позволил посадиться. Но на хелпе остается лирика лавли И тут тоже, скорее всего, без каких-либо шансов Ну, дефьюз китов, опять же, не имеется Можно отстрелить парочку девайсов Но не более того Однако кучка, кучка, кучка Вот это да, вот это заскочил в окно 7-3 Саня, здорово, тако, приветствую. Доброго вечера всем, Александр, приветствую. Да я приветствую и вас тоже. Приятного вам просмотра. Москвин — это старый игрок, кажется, остальные. Так это я читал. Э -э, скутер красава, да, согласен. Понятно, а где старая команда? Это не команды. Ну, смотрите, на, на платформе Fast Cup Mix играет... Ой, Mix, господи. FastCap.net Играет, например, 10 тысяч человек. Вот случайным образом пятерка оттуда попадает против команды New Union. Мы смотрим такой матч. После этого эта пятерка может вообще никогда вместе больше и не попасться. Основной момент, что команда New Union просто пробует свои силы против различных соперников. Вот такие соперники сегодня на экране. Пока что New Union в слабой стороне пытаются зарекомендовать себя как команда довольно-таки довольно неплохая. Ну, ненормальный пытается прочекать все, что только можно. И это на самом деле очень важно, так как соперники играют на пистолетах. о о, -о, -о, -о, -о, -о! Скутер ира! Вдвоем просто разрушили сейчас все планы команды Нью Юнион. Ну, и здесь опять же, ну, хочется... Хочется прям взять и того, кто откалывает раунды команде Нью Юнион, просто сказать, кто ты вообще такой? Что ты вот такие стратегии на раунды придумываешь своему коллективу. Как это вообще, в принципе, можно выиграть? Если 30 секунд до конца раунда и первые боевые действия появились только 10 секунд назад. Ну, настолько сильно халдить против враж вражеского, экономического, бессмысленно от слова полностью. Нужно играть более агрессивно. Тем более, это микс. Против микса не нужно особо какие-то сверхкрутые стратегии придумывать. Потому что любая стратегия, по сути, уже круче, чем... Ничего Это запись Ну, этот матч уже был сыгран а, Но нет, не комментировался То есть я комментирую его по демо а, С КЛТВ Но ранее его никто, естественно, не видел Кроме игроков самих Скутер. Минус Москвин. Интер пытается выжить на Миду. Ну, выжить вроде пока удается. Еще и даже удалось сделать первый минус. А вот следом, кстати, и второй. Ну, вот Лирика Лавли, наверное, вместе с Симурой надо было сразу действовать, а не по одному. Это оказало бы, как мне кажется, более профитный вариант развития событий э, на всю эту ситуацию вообще в целом. На то никто... Не заходит из контров. А зачем контрам заходить на мид? Я вообще считаю, что контрам заходить на мид это не самое адекватное решение. Коннектор и окно вполне себе достаточная позиция для того, чтобы удерживать мидл. Более чем. Открываться на мид это вступать в ненужные перестрелки. Они здесь абсолютно не нужны. Вот от слова совсем. Ну а сейчас у нас ситуация 2 в 2. Ра, -ра. при этом находится под балконом. Его находят ненормальный. И это хедшот. 45 хп у скутера, до китов не имеется, но может они лежат где-то на точке А. Но мы этого не узнаем, дорогие друзья, а счет тем временем становится 8-4. Команда New Union не без труда, но все-таки выигрывают первую половину и продолжают двигаться дальше к победе. террористы Нинзи, ну есть такое, есть, да, они слишком вот пытаются очень на мягких лапках, да, бесшумно передвигаться, но мне кажется, это опять же создает... Излишние трудности для самих же. Не знаю, с таким счетом надо пушить. Ну, пушить мидл иногда имеет смысл, но далеко не всегда все-таки. Александр, хотел давно спросить вас, вы шарите за доту первую? Было интересно глянуть матч с вашими комментариями. Да, конечно, да. Доту первую я играл. Во второй как раз-таки не шарю. Единственная дота, в которой шарю на ура, это первая. Нас в Узбекистане все еще играют в нее Да, ничего себе, Мартин, здорово Даже прям вот, я думаю, вы слышите по голосу улыбка даже у меня появилась на лице Я уж думал, в первую доту вообще никто не играет Алекс со снайперской винтовки выбивает Интера с позиции Ну и Москвин очень неудачно открывается При этом вообще демейдж дилинг несопоставим с тем, что получил сам Москвин Сам Москвин погиб, нанеся только 16% урона сопернику из 100% Прокидывается в очередной раз оставшиеся позиции на точке А. Ну и, видимо, здесь будет решаться судьба очередного раунда. А, видимо, вообще не будет. Что, кстати, странно, вообще-то ситуация 2 в 2. И почему не ретейкнуть бы? Для меня это загадка на самом деле. Ну, Лирика, ладно, может, еще калаш побежал сейвить. А скутер один с диглом. Вот не знаю, как Тачер или Тейчер, как правильно все-таки читается ваш никнейм. Но спасибо вам большое за подписку на ютубчике. Ненормальный минус скутер. Ну и все, алирика на сейве, как мы помним. Все, все игроки атаки погибли. Но победа в раунде все равно достается игрокам атаки. Счет 9-4. Я играю в первую доту, но связь с инетом ужасная. Ну, в доту вообще нужна связь как можно лучше. Потому что микрить героя... Э Ластхитить крипов, ну, это слишком тяжело, когда у тебя высокий пинг Ну, то есть, к этому можно приучиться играть Да, то есть, можно нормальные ластхиты выдавать даже с пингом в 100 Но, согласитесь, чем ниже пинг, тем проще играется все-таки Я только хотел посоветовать вам платформу а, IC Cup Она еще существует, ничего себе Я слышал эту платформу, даже когда ты играл на ней, по-моему, если не ошибаюсь на горе, не на старой играл еще. По-моему, она сейчас уже не такая, как есть. А оказывается, у вас интернет плохой. Мартин, вы что, если бы у меня был бы плохой интернет? А, или вы геймоверу хотели... Понял, геймоверу, наверное, хотели посоветовать. А то я-то просто... Как бы я транслировал матчи. если бы у меня... Был бы плохой интернет. Саня, я Саня. А, ну окей, через А. Тачер, понял. Москвин расшибает кукух с Эмуре, но это не сильно помогает спасти раунд. И вообще всего-навсего один минус немножко меня расстраивает. Команда New Union в целом в этом раунде можно было провести опять его более адекватным. Привет, Саш! Как у тебя дела? Дельшот приветствую. Все супер, все хорошо. Большое вам спасибочки. Как сами поживаете? Рассказывайте. Ну и последний раунд, кстати, дорогие друзья Первой половины Далее произойдет смена сторон Вот вопрос Вот вопрос, с каким счетом Ну, 9-6, 9-5 при любом раскладе вещей для коллектива. Эй, Москвин Желание кинуть гранату Да ладно Вот это да ну, такое, честно сказать, я частенько вижу Я не говорю о том, что это прям бывает редко, да Но вот так, чтобы аккуратно по одному отдаваться под игрока Который просто контролирует мидл, стоит и ничего Даже больше, в общем-то, для этого и не предпринимает это надо постараться. Третий минус от Лирики, дорогие друзья, можно было еще и четвертого попытаться забрать, учитывая, что позиция ненормального все-таки, ну, это как бы не тайно, да. Если кто-то подсаживался, значит, этого кого-то кто-то подсаживал. Однако Клокворк делает два минуса за команду New Union. Ну и два в три с небольшим перевесом позиционным, да и численным. Игроки атаки. Простите, игроки обороны будут по идее Этот раунд заканчивать своей победой Но вот ошибка сейчас просквозила От Алекса И мы получаем с вами 2 в 2 Не успевает среагировать ненормально Ну там торчал Торчал локоть из-за угла Я думаю вы даже сами это видели Бомба устанавливается Устанавливается она разумеется по дефолту Скутер пока заблудился Но, но тайминги сыграли скутеру на руку В общем 9-6 Танил, приветствую. Дела замечательно, Как поживаете сами? Все ли у, ваших, у вас хорошо, надеюсь. Так, смена сторон, дорогие мои друзья. И вторая половина. Ну, по сути, давайте теперь размышлять. Команда New Union выиграла первую половину. Что еще для счастья надо, да? Они выиграли первую половину в сильной стороне. Поэтому выиграть эту самую карту, сам Мираж, да? Ну, дело техники. А вот... Э Непосредственно у команды Fast Cup Mix, учитывая, что они еще и микс, могут быть очень серьезные проблемы во второй половине. Но и тут, конечно, надо задавать вопросы игрокам обороны, насколько у них много раундов готово. Готово к э, отыгрушу на оборонительных Ой, Клокворк, вот это заваншотил, дорогие друзья. Но ситуация по-прежнему острая. 2 в 2. Атака вышла на точку, но Симура еще пока не получил возможность поставить бомбу. Лирика лавли. Забирает ненормального. Ну и тут у нас кучка остается последним. Пытается перестреливаться сразу с двумя. И Сэмура добивает оппонента. 9-7. Увы и ах. Увы и ах. Александр, за кого вы играли в первой доте? Да много за кого. Любил за гуля побегать. За вивера любил играть. За кого там еще? За Акса любил играть в целом За Баунти Хантера Ну, за Траксу, в принципе, тоже любил играть когда-то в свое время Ну, такое, как бы, вариативно Я любил выбирать персонажа так, того, который... Ну, ну, еще, конечно же, за Фур любил играть Еще, естественно, любил играть за Зевса и так далее Фасткап микс, дорогие друзья, ожидаемо заходит на точку Б. Это самая простая точка, на мой взгляд, для розыгрыша на антиэкономическом раунде. Точку А пушить ну, довольно-таки опасно. Позиций слишком много. Соперник может с диглами прятаться практически где угодно. И поэтому самое трезвое, как по мне, решение здесь попытаться пушить именно точку Б. Ну и пуш точки Б в данный момент оправдан. Интер и Москвин остались вдвоем, но и это сейв. На точке Б, что, кстати, очень интересно. А не, Москвин. Ой, простите, на точке А, конечно же. Москвин в итоге все-таки погибает. И Интер остается один. Но если там хотя бы был армор, тогда я еще понимаю этот сейф. Если нет, то уж извините, не знаю и не, знаю, не понимаю. Тачер, удачи вам. Приходите обязательно завтра на трансляцию в 21.00 по московскому времени. Будем смотреть Best of 3 шоу-матч. И, конечно же, дорогие друзья, очередной экономический Куда же без этого Серия из экономических обычно подразумевает Под собой два раунда Вновь разыгрывается точка Б, что мне кажется Со стратегической точки зрения, естественно Правильное решение Тут безошибочно пока что действует Cup микс, что, кстати, для меня довольно-таки Удивительно. Обычно миксы Склонны совершать ошибки чаще, чем команды Но пока начало Второй половины Идет своим чередом так, как, по сути, и должно идти. Ну, Москвин с калашом. Наверное, тут лучше, конечно, попытаться спасти калаш. Хотя, о чем я, да? О чем я? Какой же здесь спасти калаш, дорогие друзья? 9-9. В результате неудачного пистолетного раунда команда New Union растеряла все преимущество, заработанное с таким огромным трудом в ходе первой половины. Александр, почему в игре мало кускаров, хороший же перс? Ну, достаточно вариативный, опять же, от команды все-таки зависит тоже Ну, тут надо смотреть, как бы Ну, не самый, на мой взгляд, прям такой уж мобильный И от того и не самый востребованный игрок Все-таки, ну, как бы, учитывая, что сила его основная характеристика Да, тут тоже есть варианты, к которым можно докопаться, да Потому что все-таки качиваться в силу это... Это и здорово, с одной стороны, но это всегда, как известно, будет немножечко вот... Без скорости атаки, без э, маны будешь всегда ходить, как правило, да. Это можно, конечно, корректировать ноликами там и прочими делами, но... А стоит ли оно? Кускар, конечно, его можно брать просто пофаниться, а почему нет? Но в какой-то серьезной катке я бы его не брал. Ненормальный и кучка остаются вдвоем на ретейке. Ненормальный уже остается в соло, потому что его тиммейт при выходе на хелпу, к сожалению, сложил свою голову. Но это означает уже, что выбивания это и не будет. выбивания это и не будет. Соответственно, это 10-9, дорогие друзья, и фасткап-микс вырываются вперед. Вот такой вот парадокс на парадоксе, да, казалось бы. Атака, слабая сторона, да еще и слабая сторона слабая сторона, опять же, да, Микс играющий в слабой стороне. Привет, в нос говоришь заболел. Не Александр Сергеевич Пушкин. Самое основное. Когда я в детстве болел частенечко, да, по всяким там. Лором я ходил, короче, и мне всегда врач говорил: скажи, Александр Сергеевич Пушкин. Если ты хотя бы на одной N затроишь, так скажем, да, и загундосишь, тогда это неправильно. А у меня получается все хорошо. Не, я не заболел, слава богу, тут Снегурочка. Но спасибо, что поинтересовались. Бомба до точки Б, ну и очередной раунд в копилочке заруиненных раундов коллективом New Union. Но это и не удивительно. Этот раунд был хотя бы форсированный. Тут. Ничего такого нет. Ну вот сейчас что? Очередной форс? Или же все-таки проведем нормальное эко, восстановим нормальную экономику? Не? Не? Не слышал. Не бывает такого. Просто сегодня денек выдался довольно-таки тяжеленький такой. Ну вообще и вчера, и сегодня. Много надо было мебели собрать э -э дома. Мы с супругой решили чуть-чуть обновить мебель. Кое-какую, кое-где, нужно было собирать стеллажи, нужно было собирать э, шкаф, нужно было перелопатить кучу вещей. В общем, я скорее просто подустал, но не заболел, слава богу. Так, выход на А, дорогие друзья, по всей видимости, не самый прям такой... ой ой ой ой ой Хотел сказать, не самый сложный для приема от команды New Union, но все-таки походу ходу дела сложный. Тем не менее, Интер... Inter... Умудрился выжить, самура. Ух ты, вот этот поворот. 11.10, А Я думал уже все, надо хоронить. Ну правильно на том мужик, мужик в доме. Не, ну с этим я согласен. Я как бы наоборот всегда жену ругаю, она постоянно лезет куда-нибудь, что-нибудь одна сделать там, типа ящик подкрутить там или что. Я всегда говорю у тебя я дома есть на что. Я вот не лезу, когда хочу кушать, да. Я не лезу готовить. Я подхожу к жене и говорю готовь мне обед. А, соответственно, и никогда не против, если она скажет, там, забей гвоздь, там, или что-то это У меня, слава богу, руки откуда надо растут Поэтому всегда все сделаю на изи Проходочка на Б, дорогие мои друзья Попытка пройти на Б, да? Была, была попытка пройти на Б Но, кстати, до точки Б удалось дойти более-менее только лирики а, Вот... Что говорит о том, что точка Б у команды New Union, наверное, не та точка, на которую фасткап-миксу следует ходить, да? Потому что, ну, сложности только что огромные были у э, коллектива фасткап-микс с выходом просто даже банально на мидл. Поэтому я бы на их месте разыгрывал и дальше точку А. На ней хоть какие-то успехи были. А, поэтому, ну, тут... Тут, тут, тут, собственно говоря, вот такое Москвин, минус лирика, позиция занятия на Миду Дорогие друзья Привет, что так мало зрителей на стриме по 1.6? Володь, так пятница Ты чего? По пятницам всегда низкий онлайн И плюс с гейм-овером я, кстати, согласен Это не турнир Турнир обычно э, собирает чуть больше Зрителей. Просто потому, что это турнир. Шоу-матчи не особо интересны. Они, как правило, интересны только участникам. Москвин. Завершающий минус и небольшой такой своего рода камбэк начинается от команды New Union во второй половине 12-11. Вряд ли New Union дали демку на комментирование, на которое их жестко изнасиловали. Под гутов свифт. Я бы, наверное, сказал, а с чего вы решили, что New Union дали мне демку до комментирования? А с чего вы решили, что не Fast Cup Mix? На нас больше собиралось, по-моему. Ну, Володь, у вас же команда была совсем как бы другая. По уровню я имею в виду. Команда New Union играет, наверное, какой -то. там официальный такой вот свой матч у меня на стриме. Второй, может быть, третий. По-моему, третий. Или второй, в общем, вот, короче, два или три. И сколько матчей у вас? Вас гораздо больше людей знало. На выходах будет стрим? Да, завтра в 21.00. А вот и точка Б, дорогие друзья. Перехвалил я, блин, команду New Union, сказал юнион Сказав, что у них точка Б а, защищена крепче, оказывается, нет. И точку Б тоже можно пробить. Пробита она, кстати, была сейчас с минимальными вообще потерями. Всего-навсего один скутер погиб. Но ну, это абсолютно адекватная цена, которую, мне кажется, любая атакующая сторона заплатила бы за взятие точки... Гибель одного игрока это просто мелочь. Что за энергетик пьешь, Саня? Ой, так. Обычно пью адреналин Rush, но тут, как бы он бывает, допустим, не всегда попадаю на завоз. Иногда бывает, в магазин захожу, а в магазине нету адреналин Rush. В таком случае предпочитаю Бёрн. Вот в данный момент сегодня, кстати, как раз пью Бёрн Zero Sugar. Ну, соответственно, без сахара. Москвин! Вырубается Муру, неудачное начало выхода Ой, а следом еще и под собственную флешку Алекс пытался запушить и разменяться Ну, сдали сами свой раунд Fast Cup Mix, К сожалению, не туда, куда надо было бы его сдавать Без вариантов Скутер и РАП Остаются вдвоем Ну, скутер на меду Ой, подарок Подарок для скутера подъехал Ненормальный Ну, что ж ты? Не, не, не до чеки такие, обидные И при этом, кстати, еще и в апдауне у нас находится РРР Который, по сути, вообще пропустил только что ненормального. И... Ну, тут, ребят, как-то, да, по позиции не очень. А как тебе горилла? Ой, пробовал, но мне кажется, у него немножко чуть более ярко выраженный химический такой вот привкус, чем у, например, Адреналин Рашау, который, вот, на мой взгляд, опять же, немножко помягче по вкусовым качествам. То есть гориллу я пью, и мне прям очень сильно кажется, что он прям очень химозный. Я такие напитки обычно стараюсь не употреблять. Ой, интер! Ну, один минус. Теперь выход. <смех> выход. Ну, снайперская винтовка, к сожалению, конечно, не самая. Ой, еще и промахнулся. И два хп. Тут надо с USP добивать. И да, кучка добивает. Молоточек. Справился, справился. Компенсировал то, что не добился снайперской винтовки. 13-12. Какая следующая карта? Сегодня best of 1. Сегодня только одна карта. Поэтому после этой... После того, как одна из команд победит, матч на этом закончится. Счет 13-12 в пользу коллектива New Union. Fast Cup mix Отпустили соперников вперед. Лирика! Это прострел был, что ли? Нет, это игра на миду была, дорогие друзья. Ну и здесь снова у нас, походу, точка Б отрезана, уничтожена и разбита, да, будет. То есть будет 13-13, насколько я так вот понимаю. Мне кажется, такое, опять же, не выбивается. Ну, Москвин всеми своими... Движениями показывает, что он ничего не будет выбивать Удивительно, но он забрал Алекса Но это единственный минус При этом на точке Б никого нету А именно на точку Б сейчас будет установлен А, уже тикает вовсю бомба, пардон Пардон, не заметил я чего-то <coughs> То чувство, когда в 1.6 давно не играл Смотрю, охота сыграть у кого также? Да, я думаю, у большинства любителей Counter-Strike, когда они смотрят на Counter-Strike, сразу появляется желание в него поиграть. Это естественно. Бабах! Ну, собственно говоря, это 13-13. Потненькая развязочка матча, дорогие мои друзья, а? Потненькая же ведь. Ну, по сути, здесь... Минимум три раунда мы еще будем смотреть основного времени. За донат к Найфу свыше 200 рублей скину на стрим. Сейчас демку стопового, стопового финала нашего по 1,6. Володя, не хитрите. Не хитрите. На сегодня один матч в любом случае. Од... Еще одну карту мы уже ну, навряд ли уместим. Просто у меня планы на самом деле. Поэтому сегодня только один матч. Можно уместить ее завтра, допустим, перед шоу-матчем, но уж на сегодня нельзя. Ха-ха-ха, аж руки начинают искать мышку. Во-во-во, я про то и говорю, да. Скутер, отличнейший хэдшот по Интеру, следом хороший хэдшот по Москвину, минус от Лирики. И, дорогие друзья, ненормально остался, один в три. Да, девайс есть, есть ты. Ну и еще один хэдшот от скутера, черт возьми, есть. Вот это вот дела. Вот это дела. Теперь атака вырывается вперед. 13-14. Ну, мне кажется, что у команды New Union прям очевидно какие-то есть, может быть, недоговорки между друг другом. Да, в общем, какая-то проблема с коммуникацией, то ли проблема с позиционированием, что ли. Я не сильно понимаю, почему они отдают какие-то ключевые позиции, вот в частности, middle. Они пр постоянно проигрывают перестрелки на миду. Вот сейчас, например, перестрелка... Ну, вообще, единственный девайс был у ненормального, и его сбрили просто в первых рядах. Наверное, игрока с девайсов в первые ряды вставлять-то не надо, когда все остальные с пистолетами. Оп, здравствуйте! Кучка, даблкил. Но опять же, 3 в 2. Оборона в меньшинстве и без девайсов. Два девайса хоть и выбито, но выбито-то они на б. А как забрать? А никак, мне кажется. Интер. Ой, ой ой ой ой Интер! И Клокворк, еще один минус, и Алекс последний остается. Алекс в данный момент вообще дежурит на парапете. Бомба установлена не под Алекса. Что это нахрен вообще такое? Клокворк забирает Алекса, и это Дефьюз. Офигеть, дорогие друзья, вот это поворот событий. А че же Алекс так далеко-то был? Че ж он со своими тиммейтами-то не играл? 14-14, и, оказывается, у атаки тоже есть проблемы с коммуникацией в команде. Вот дела. Привет, бро. фахридин приветствую вас. И э, Джавлон Бек, вас тоже приветствую. Ну что, дорогие друзья, в любом случае минимум два раунда и максимум два раунда мы с вами увидим основного времени. Далее могут последовать допы. Ну, либо же победа одной из команд. И снова падает точка Б. Что-то перехвалил я и действительно точку Б. У них уже третий раунд подряд практически на точке Б проблемы. Ну, не подряд, ладно, хорошо. Но суммарно. Москвин. Минус Сэмочки. Есть есть товарищ с Савапкой, не нанесший, к сожалению, урон. В результате еще и Интер погибает. Пучка. Гранату прям под ноги, 5 хп остается, все, кучка понимает, что надо сваливать. Ну, а Москвин даже и не пытался, кстати, помочь своим товарищам. Поэтому, дамы и господа, да. Еще один минус от Москвина по рап. Ну, тут, короче, уже 15-14. О, наконец-то, Кнайф включил режим Черданцева. Ну, не, ну как, как без этого? Я же обычно всегда часто и быстро... Умею говорить и комментировать Просто не всегда есть моменты, где это нужно делать Ну и объективно Мало практики В последнее время очень редко комментирую Поэтому скилл чердансовый иногда теряется Всем привет, я вернулся Гейм овер. Очень рад, что вы вернулись Куда отходили по поди по каким-то. Последний раунд основного времени, дорогие друзья. Либо допы, либо команда Fast Cup Mix станут победителями этого шоу-матча. Ну и у нас ожидаемо снова раунд на точку Б. А куда же еще, да? Если такое количество раундов выиграно было именно на этой позиции, то почему бы и не играть ее дальше? Ра! Находясь в фулл-блайнде, теряется вместе с Сымурой. Ненормальный. Ненормальные какие-то три хедшота ставит по соперникам. Алекс один против четверых. Дорогие друзья, один единственный вариант победить, это сделать квадрокил со снайперской винтовки. Мне так кажется, что не будет такого. Ну и соответственно, дорогие друзья, это овертаймы команды New Union вытаскивают. Блин, ну как вытаскивают? Выиграв слабую сторону со счетом 9-6, с такой же... С таким же счетом они проигрывают сильную сторону. О, те поворот, дамы и господа. Зашел в КС, чтобы проверить пинг. Понял. Ого, пинг 180-230. Ничего себе, у вас какой интернет замечательный. <с -2> Страшно. Страшно, вырубай. Ну что, дамы и господа, теперь победителем станет команда, взявшая 19-й раунд быстрее соперника за ближайшие 6 раундов. При счете 18-18 будет вторая серия овертаймов. И вновь продолжается бой на точке Б. Ненормальный минус Самура. Алекс ответный минус... Ой, не Самура, простите, а Сэмура. Минус от Райдаблкил от Интера в ответочку. Скутер и Лирика Лавли остаются в паре против... Трёх оппонентов, 4 хп у скутера, до свидания. И лирика последней, позиция в апдауне, да еще и со снайперской винтовкой. Вновь что-то не похожее на что-то, что можно выиграть. Оп! Ну, хороший фазум. Но тут Москвин, конечно, натопал. Грех было не попасть. И сейчас еще и будет забавно, если отдадутся, да, то есть все игроки обороны по одному откроются под АВП и просто погибнут. Ну, понятное дело, что оборона просто ждет своих, своего соперника, так как бомба подконтрольна именно им. Ну и лирика постепенно идет именно в ловушку, да, если вот так вот уж по факту. Но позиция Клокурка, она, ну, сверх неоднозначная. Что он там начекивает <laughs> интер свидание. ну и лирика на шифте опа чё 47 хп остается <laughs> и вытаскивает <laughs> я шоки, дорогие друзья ну еще и пауза от fast cup mix я не знаю на самом деле после такого мне кажется команде new union ну если бы я был бы тренер тренером Команды New Union, Я бы к стенке их поставил за такое. И всех бы выпорол просто. Такое проиграть. Один в три с Найс против АВП. Это фейспалм. Ребят, ну вы чего? Ну вы просто чего? Конечно же, да. Бесподобно круто сыграл Лирик Ловли. Не спорю. Но... Но такое... Ну вы чего? Ну блин. Изумительные позиции. Интер вообще, наверное, забыл, да? Что если он сидит вот за ящиком... Давайте э, слетаем сюда и посмотрим, как это было. Да, если он сидит здесь, он, наверное, забыл, что он видит вот эту позицию. Вот только вот эту позицию, которая вот здесь, да, находится. И не видит вот эту позицию. Ключевой момент. А отсюда его видно! Вот и все! Здесь будет торчать полмодели, и, ну, только слепой пройдет мимо и не чекнет. И Клокворк, который просто сидел под бельем, вообще никуда не смотрел. Там можно было типа из зигзага спокойно зайти, спокойно запрыгнуть в окно, убить Интера и все. Ну, ладно, такой, конечно, косячковый вариант. Надеюсь, что команда Нью-Юнион в дальнейшем, как минимум, учтут эти позиции, учтут эти косяки и будут играть круче. Поэтому... Не ошибается только тот, кто ничего не делает, как известно, да. А ошибки всегда должны быть, как минимум, хоть какие-то. Но, но, дорогие друзья, ошибки порой могут приводить даже к поражениям в матче. Поэтому их должно быть по минимуму. Москвин. Даблкил из-под балкона. Интер пытается поджать еще хоть кого-нибудь, но пока все тщетно. Скутер со скорострелочкой забрал Клокворка и погиб от рук кучки. От рук кучки ситуация 16-16, блин. Интересненько, интересненько, слушайте. Как долго будут длиться эти допы? Помните, недавно как-то был матч, где допы вообще не хотели заканчиваться? А ведь и такое может быть, Да. Ну, с точки зрения, опять-таки, красоты контр strike да, ошибки есть, но есть плотная борьба. А это все-таки самое главное, опять же, в красоте матча. Кучка. А -а -а -а -а -а -а -а Два минуса со скорострелки. Не заметил, кстати, в дымах еще одного оппонента. А он там, между прочим, есть. Бегает там где-то под зигзагом, но уже не бегает. Его забирает ненормальный. Лирика. И Ра Остаются вдвоем Вновь, кстати, потеряна позиция на апдауне Что, как правило, слишком дорого обходится команде Нью-Юнион Пять допов Да-да-да-да-да То самое пять допов, про которые правильно вы говорите Ой, скорострелка Ой, куда стрелял? Один с хп оставил у РР. Соперник. Ну и ладно, я уж видел всякое. Можно и такое тоже проиграть. Но нет. <свес> Москвин все-таки затаскивает. В этот раз не стали отдаваться ребята из команды New Union. И все-таки выиграли в численном большинстве численное меньшинство. Счет 17-16. То чувство, когда раньше комментировал битвы Time Factor и True Friends. Сейчас в основном игры пабликов. Это как после Лиги Чемпионов в футболе комментировать чемпионат России. Ну, я понимаю, да, я понимаю иронию в этом плане. Ну, а я к этому абсолютно нормально отношусь. Я же понимаю, что я комментирую не э, профессиональную киберспортивную сцену. Если бы это вот если было бы применимо к тому, что я комментировал сначала профессионалов, а потом перешел на любителей, тогда да. Но падение уровня это естественно, потому что все-таки ничто не вечно, под луной. И люди тоже уходят из 1.6 Уходят либо в CS Либо вообще уходят в другие игры Либо просто перестают играть Поэтому это естественно Таков мир Когда-то такое произойдет Из Counter-Strike Global Offensive Как минимум, когда она выйдет На следующем движке На сорсе, например, на втором Если, Если их сделают Как две разные CS В первую все равно будут играть в CS На обычном сорсе Ра! Со снайпе, кстати, там 4 снайпы, ребят. Вот без шуток, 4 снайпы. Очень большое количество авиков у команды Fast Cup Mix. И никак, абсолютно никак должным образом коллектив New Union не пользуется мобильным перевесом, который у них имеется. Единственная М, которая была у команды Fast Cup Mix, только что сделала минус. Ну, ненормальный. Умудряется в наглую зайти на точку А и поставить бомбу. Ну и как сейчас ретейкать? Ретейкать с... с огромной толпой авиков Вот у меня в чем вопрос Начинается ненормальный даблкил Один на один против снайпера Алекс просто вообще пока не понимает что делать Пытается найти прострел Героически уворачивается от флешки Героически попадает, кстати, в ненормального. Но времени предостаточно выиграл ненормальный. Есть дефьюз киты, но нет времени на дефьюз уже так или иначе. Ненормальный ставит точку в этом раунде. И это, дорогие друзья, клатч 1 в 3. А все почему? Потому что 500 миллионов АВП купили игроки команды Fast Cup Mix. За это надо наказывать. И New Union сумели наказать. Это важно. Ну и теперь матч -пойнт. Соответственно, один раунд, и команда New Union смогут победить. Fast Cup Mix могут надеяться только лишь на вторые допы, и то, если возьмут два оставшихся раунда. Александр, вы тогда как паниковали из-за того, что много допов? В хлам уставали, CSGO ужасная стрельба. Не, в CSGO хорошая стрельба. Просто она не такая, как в 1.6. Они просто разные. Они не хорошая и плохая, они просто разные. Если вам она не нравится, например, то это не значит, что она плохая. Просто она другая. И все. Вы привыкли к стрельбе в 1.6. Когда-то и со мной так же было. Пока я не привык к стрельбе в CS GO. И уже сравнив, кстати, э -э могу сказать, что в CS GO стрельба более... Более, что ли, читаемая как-то. Более понятная. Но это, опять же, на мой взгляд. Ну, клокворк остается против... Четверых оппонентов квадрокилл спасающий мы с вами не увидим, поэтому 18-17. Стрельба в CSGO, как в обычном современном шутере, нет смысла ее ругать. Да, я полностью согласен. Стрельба в Counter-Strike Global Offensive соответствует современным меркам стрельбы. CS 1.6 соответствовала тем, соответственно, что было в 20 ой, в в начале 2000-х. Вот 1.6 была эталоном той стрельбы, грубо говоря. Что стало в 2012 там, 2014 -м? Вот, пожалуйста, это вам CS GO. Это же, ну как... Э, веяние, моды, современности, новые движки, новая стрельба. Все на уровне. Клок Минус лирика лавли, но при этом ответные минусы, в общем-то, да, за погибшего... Интера, хотя там уже и Рра погиб. Пока численный перевес есть, но это раунд решающий, по сути. Либо 18-18 еще одни допы, либо Нью Union выигрывают эту встречу. Тут третьего варианта не дано. В нычке сидит человечек, и этот человечек-скутер. На этот раз его находят и убивают. Не успевает Москвин пробежать и поставить бомбу. И Клокворк, дорогие друзья, делает два замер завершающих. Минуса одним спрейдауном. Два минуса. И на этом, дамы и господа, матч заканчивается. 19-17. Итоговый счет встречи, дорогие мои друзья. Вот вам и поворот. Победа команды New Union.